Ученые выяснили, почему кошки не любят купаться. Для неприязни кошек к воде нашлось как минимум четыре причины. Во-первых, хоть домашние кошки живут в относительной безопасности, природные инстинкты заставляют их быть постоянно на чеку. Кошка с мокрой шерстью менее приспособлена к обороне и поэтому чувствует себя уязвимой. Мокрая шерсть тяжелая, плохо защищает от укусов, ударов и царапин, а от холода и ветра не спасает вовсе. Во-вторых, Любые кошки, в том числе домашние, чувствуют себя хорошо только когда полностью контролируют ситуацию. Погружение в чуждую стихию, когда для лап нет опоры, пугает кошку и заставляет ее предпринимать попытки вернуть все под контроль. Кошки помешаны на контроле и подвешенное состояние, в которое они попадают в воде, вызывает у них панику, точно так же паникует человек, не умеющий плавать. В-третьих, кошки стараются избегать ситуации, когда им в уши попадает вода. Уши кошки. Это чрезвычайно тонкий инструмент, требующий нежного обращения. При этом ушные каналы этих животных очень глубокие и расположены почти вертикально. Из-за этого от воды, попавшей в уши, им очень сложно избавиться. Оставшаяся в ушах вода, частая причина серьезных заболеваний, кошки не любят ставить свой слух под угрозу. В-четвертых, кошки чувствительны к запаху воды. Для нас вода из крана не имеет запаха или в худшем случае совсем немного отдает хлоркой. Но у них кошек в 14 раз острее человеческого, поэтому вода для них пахнет химическими соединениями для очистки. Впрочем, не все кошки избегают купания, среди них есть и исключения. Чаще всего любители плескаться в воде почему-то встречаются среди самых крупных из домашних кошек, мейн-кунов.